Всем доброго времени суток! Меня зовут Анна, я расскажу вам про магию зеркал, так как она считается одной из самых опасных. Ритуалы и обряды зеркалами проводят самые разные, такие как крадники, переклады, порчи, также ставят зеркальные защиты. Зеркала — это энергопоглощающая среда. Силы зазеркалья могут проявляться в виде различных сущностей, превосходящих по силе человека, совершающего ритуал. Сущности зазеркалья стремятся прорваться в наш мир, который для них является заманчивым полем для реализации их силы. Если им это удается, то загнать их обратно в зазеркалье зачастую оказывается крайне сложным а их действия в нашем мире носят разрушительный характер. Независимо от того, какие ритуалы выполняются и какие сущности призываются, то есть неважно, это порча или защита, всегда существует риск подцепить какую-нибудь разрушающую силу и зазеркалью. Сущности зазеркалья существуют заждебные и всегда опасные. Другая опасность, которая существует, это когда душа человека может застрять в зеркальном коридоре. Что такое зеркальный коридор? Это когда одно зеркало стоит напротив другого или ставится много зеркал под разными углами с отображением в них некого коридора, уходящего как бы в бесконечность. Зеркальный коридор открывает портал между нашим миром и миром за зеркалью, а также является системой замедления времени. Если человека заключили в зеркальный коридор, это, ну, как, ну, это порча зеркальный коридор, или сделали зеркальную порчу, что тоже ну, вот, немножко есть разные отличия, но в принципе смысл один и тот же, то человек начинает чувствовать себя постоянно уставшим, не делая ничего больше, чем обычно, либо вообще сразу, как просыпается, чувствует себя уже уставшим, пропадает желание заниматься чем-то, что раньше нравилось, пропадает интерес к еде, это когда человек вспоминает о том, что надо поесть, когда в желудке уже начинаются рези боли, звуки различные, а резко могут начать появляться различные странные болячки. Если есть муж, жена, человек в отношениях, то начинают появляться любовники, любовницы, ну, в общем, третьи лица, и в итоге отношения прекращаются. Также проблемы на работе начинаются, увольнения или понижения, и как бы человек ни старался, у него ничего не получается осуществить, даже самые какие-то простые планы. Замедления во времени срабатывают так, что человека как бы отбрасывает назад, например, если было какое-то положение в социуме или человек дошел до определенного уровня в карьерном росте, он это теряет и возвращается в ту точку, когда этого еще не было, только при этом он себя еще и ужасно чувствует. И человека просто перестают замечать, в итоге просто забывают о нем зеркальные порчи прежде всего бьют по психике появляется раздражительность подавленность депрессии неврозы доходит и до истерик возможно не все конечно из того что я перечислила будет может явно проявляться это зависит от того какая была основная цель этой порчи Если любовь, то первый самый мощный удар придется на отношения. Они просто стремительно начнут разрушаться. Это еще влияет на отношения с родственниками, они тоже начинают портиться. Если карьера, то, соответственно, по работе, по бизнесу. Но.. Как известно, одно тянется собой другое, то есть что-то основное начинается как первое, и потом начинаются другие проблемы в других сферах жизни. В общей сложности человек не имеет возможности для личностного духовного роста, не имеет возможности развиваться, ему становится просто не до этого, потому что все время возникают какие-то непонятные проблемы, все время уходит на решение этих непонятных проблем, иногда просто до абсурдности идиотских, когда из ничего раздувается такое, что трудно даже представить себе. Ну, грубо говоря, человек просто начинает деградировать. И замечает человек это тогда, что, что у него в жизни что-то не так происходит, не совсем сразу, то есть совсем не сразу, а когда он уже в очень нехорошем состоянии. Так как зеркальная магия опасна, даже для практиков я бы не советовала пытаться снять это с себя самостоятельно. Конечно, случается такое, что человек сразу чувствует постороннее воздействие, но обычно это люди, которые занимаются магией. Ну а тот, кто пытался воздействовать на такого человека, к своему великому сожалению, просто... Не знал об этом. И в случае, если это профессионал, то тут можно только посочувствовать этому человеку. Ну а если профессионал что маловероятно, потому что он либо должен быть уверен, что намного сильнее того, на кого собирается воздействовать, либо заранее должен быть готов к войне, энергоинформационной, конечно, что тоже далеко неприятная вещь. Надеюсь, эта информация. В этом видео будет для вас полезной. Ну, а я прощаюсь с вами до следующего раза.